Сборки, сборки и еще раз сборки, меня хлебом не корми, дай какую-нибудь пушечку да и снять. После введения системы кастомизации, по сути, колда изменилась практически кардинально и в лучшую сторону, кто бы что ни говорил. По первости, я не знал всех особенностей и тонкостей в сборках на тот или иной класс оружия, все пришло с опытом. Вы знаете, я всегда говорю, что лучше вас самих оружия никто не соберет, потому что... Все мы разные, устройства разные, реакция, раскладка и еще много чего. Такую штуку мне нужно было обязательно, кстати, сейчас проговорить, так как сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня будет топ-3 оружия, которые могут посоревноваться в своем классе за звание метвоба. А помогать мне будет в этом сильнейший киберспортсмен из СНГ по сетевой игре... Который, к слову, с Сатыги играет и показывает нереальные мувы на Туриках. Данный дядя совершенно точно на любом оружии и на любой сборке сможет показать супер уровень. Ну, а я своим дилетантским взглядом сейчас буду поглядывать и смотреть, что тут он мне такого, значит, прислал. Здорово, мужские мужчины! Первый стволешник – это старая добрая MP7, которая в этом сезоне стала для меня открытием, ибо Тёмыч её прислал и сказал, что сейчас она не кисло К тому же так совпало, что я на стриме пробовал почти что схожую сборку на QXR, и там она очень хреново себя вела. Позже я понял в чем дело. А дело в том, что буквально после стрима дня через два выкатили микро с нерфом снайперской винтовки. XPR И еще кое-какими балансировочками. И именно в этот момент, по всей видимости, в эту обнову входила еще и корректировка QXR. Я еще, конечно, могу сказать про небольшое совпадение, которое у нас лежит в донатном магазине, но это так, к слову. Кто, собственно, думает про пушечку Тирс? QXR очень приятно играется на любой дистанции. Отдачу контрить просто, в клоузе возникает ощущение, что 60 на 40 закрывает перо. Сборка стандартная, с которой многие играли во времена имбования QXR. Тут, как говорится, не убавить, не прибавить. Я свои 3 копейки засуну все же и скажу, что контроль сейчас естественно намного проще у Switchblade, У QXR агрессивную горизонтальную отдачу при зажиме нормально так уменьшили, пушка ощущается действительно приятнее. Подвижность и мощь в одном флаконе. Любители ностальгии оценят это по достоинству, а еще мои балдежные брата-братья по достоинству оценят лайтовый совместный конкурс с Серег из SCP-Доната и ваней Плагищем. Но давайте, знаете, как поступим, все подробности я расскажу чуть позже, после раскрытия главной темы. Обязательно досмотрите выпуск до конца, чтобы быть в курсе всей вот этой нашей коллаборации и движухи. Едем далее! Когда я взял Один, он меня очень приятно удивил. На чемпионате мира против нас с этим ганом играл тип, которого по ощущению вне зависимости от дистанции было просто Unreal перестрелять. Конкретно с этой сборкой можно отыграть не только по дефолту аккуратно, но и супер агрессивно. Когда Тёмыч мне прислал Один, я не сильно удивился, так как всегда был уверен в его силе. Главная проблема это все таки его темп стрельбы, к которому придется привыкнуть. Данная комплектация и, правда, очень резвые. Мы с вами помним, что дуплексные боеприпасы чуть быстрее сносят противника, но их, к сожалению, не так много в магазине. Если вы поставить дуплексные боеприпасы, то за один выстрел у вас вылетит сразу две пули. Само собой, они подрезанные по урону, но это не мешает им превосходить стандартный боезапас у Одина. Фишка с тактическим глушителем — это чисто сайберспортивная тема, и это я понимаю. Убрать звуки стрельбы плюс накинуть параллельно перк мертвая тишина — это прям must have на самом деле. Но есть два параметра, которые меня немножко смущают. Я хоть и не сайберспорт, пацан, но от лазеров в своих сборках я уже отказываюсь, так как шарящие парни всю эту историю палят и дианонят позицию на раз-два. Второе, что удалось мне не очень легко, это все-таки целик Одина. У меня хоть и есть мифический скин, у которого потрясающий встроенный коллиматор, но вот для чистоты эксперимента я решил поиграть именно со стандартным целиком. Как-то вообще мне не зашло. Я бы, к слову, взял клематор за место лазера для комфорта глаз. Но это, господа, все, как говорится, по вкусу вкусно. И да, пушка вообще в себе не несет массовый характер, и как раз благодаря этому ее особо не убивали в сетевой игре, да и в королевской битве. Кстати, как себя она ведет в королевской битве, Ваня Плак расскажет. Еще он и про QXR расскажет, и про следующую пушку, которую мне Тирс прислал. ТОП-1 тут будет однозначно Колун. Сам по себе пулемет был не самым интересным, но после того, как ставишь на него отключение, он начинает играть просто идеально. Отключение на пулеметах очень сильно контрит ППшников, так как оно буквально станет типов. 100 патронов позволяют шить все что угодно на карте, а в сочетании с его уроном на каком-нибудь файринге сгорит любой Вася. Я уверен, про колум многие знали и видели его в рейтинге. От вас потребуется умеренный и взвешенный геймплей, так как на ближней дистанции сложно перестреливаться за свечками. А вот брить их на средних расстояниях и, правда, одно удовольствие. В такой сборки я бы ничего не стал менять на самом деле, даже лазер тут помогает. Как бы мы целимся. Странно, конечно, это реализовано, что якобы огонь у нас от бедра, но и от бедра можно целиться, правда, не так точно. Ну, короче, говоря, здесь лазер помогает, да и по большому счету, что-то другое здесь не возьмешь. Разве что там какой-нибудь Увелмаг, но это уже дело тоже, опять же, вкуса. Такая вот подборка сильных оружий прилетела от Тирза. Кстати, если хотите больше таких топов от разных киберов, то пишите в комментариях Сайберспорт. Ссылочка на Тровы Тёмыча будет в описании. Ну, а я, как и обещал, рассказываю движ, который мы организовали с Серегой и Плагом. Короче, брата-братья, идичные боевые пропуска можно легко забрать в свою коллекцию просто перейдя на наш пост с розыгрышем в телеграм-канале. Внимательно все прочитайте и нажмите кнопку ⁇ Участвовать ⁇ Это все супер легко, поэтому не скупитесь поучаствуйте, я уверен, удача будет на вашей стороне. Все для вас, брата-братья. Если такую движуху охренительно поддержите, то конкурсы будем делать в два раза чаще, так как я вижу, что вам это нравится. В общем, ссылка в описании. Это был Огненский, все только начинается.